Что ты хочешь с ним сделать? Уничтожить. Давай, Приступай. Сука! На острове медуза. А а а вот именно так, что а они епосы а Вставай, сука! Я полковник! Посмотри на меня! Пойдем на парад! На парад пойдешь со мной! Я весь вижу. в говне, блядь, а весь в говне. Сейчас подчистим все, на... Отчистим. задраем, сейчас все будет в порядке, у нас. Mm, это обычная будка. Полиция Нью-Йорка, откройте дверь. А ч ⁇ там? Уходи! Отошел! Молите! Отошел, сказал! Ну ладно, я не хотел даже. Вы, Лукас, кейксагулы. Чуть-чуть надо у меня думать. Вы позволите мне осмотреть вашу квартиру? Не, нихуя. Откройте это подарки от Эльдорадо. интересно. Открывай, сука! Если вы сейчас же не откроете дверь, мне придется ее выбить. <связь> Последнее предупреждение. Открывайте дверь или я ее выбить? <связь> нет, нет, нет, не, не ходи сюда, не надо! Стоять! Открыть, сука! Еще один! Я в ярости от тебя. Чего же все же я хорош? Вы, вы Агата? Зачем? Зачем я тебе нужен? У меня проблема и мне нужно ее обсудить. Что значит, нужно? что тебе нужно, У меня дома, блядь? Рука отпусти, блядь. Хочешь включить музыку? Я бы потанцевала. Ты А что, потанцевать нельзя, что Идиот. Мне потанцевать нельзя. Мне потанцевать. Идиотка. блядь! Блядь! Охуеть, блин, Антон! Иди нахуй, бля! Охуеть, бля! Охуеть! Я творог ебал! Фидора! Сука! Да, бля, отрасил меня, сука, сука. Праг говорю. Иди нахуй, бля! Я охуел, фидора! Там. Надо сидеть сюда! Коля, а, блядь, с радостью